Привет, аудитория! Напомню, что в это воскресенье у нас пройдет 276-й номерной турнир UFC с двумя титульными поединками, но в этом видео я хочу рассмотреть бой основного карда турнира, увлечающего весовой категории между Шоном Амели и Педром Унизом. Ну, Шон Амели 27-летний боец США. В профессионалах он провел 16 боев, 15 из которых одержал победы. Является он бойцом ударного типа, имеет э, довольно-таки жесткий панч, которым вполне может нокаутировать э, своих оппонентов, в принципе, и делает это. Есть у него проблемы с борьбой и грэпплингом, и, и в этом аспекте пока ему не встречались высокоуровневые соперники, но, я думаю, при встрече они доставят ему проблемы. Кардио Шон тоже, в принципе, имеет неплохое, его вполне хватает на трехраундовый бой. Проигрывал Шамели только Марлону Верик, который отбил ему ногу и после перевел и забил в партере. Ну, кроме Марлона Веры, не может Амели похвастаться высокоуровневой оппозиции. Провел он, кстати, в прошлый бой с Раулином Пайвой, но Пайва еще молодой, и пока его можно отнести разве что к как бойцам бы, уровня не выше среднего. Вот. Его соперник, нынешний Шон Амели, Педро Мунис, это боец 35-летний, боец из Бразилии, который провел 27 боев, из них в 20 держал победы, является ударником, предпочитает проводить бои в этом аспекте, имеет в арсенале тяжелые оверхенд и жесткие лоу-кики. Ну, именно калфкики. Есть в наличии у Педро хорошая кардио, которого вполне хватит на трехраундовый поединок. А также имеется у этого товарища черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, которым он пользуется... Не висит он у него на гвоздике в раздевалке, ну хотя в последнее время висит, потому что уровень позиции все-таки у него поднялся, а, но ну, на карьеру, за карьеру он, ну, прошу заметить, успел накинуть 8 сабмишинов, но ну, это было но это было с достаточно низкой оппозицией, ну, или с такими середнячками слабенькими. Но, Борется он, тем не менее, мало, и с поднятием уровня оппозиции э, и совмещены, как я уже говорил, и борьба э, борьбой пользуется крайне редко. Вот. Крайняя победа с Сабом была в 2017 году против Роба Фонта, которого он потряс, но потом накинул гильотину и задушил. Вообще, боец является крепким середняком дивизиона, которому не получалось вытягивать топовую позицию. Ну... Как-то так, но входит он в топ-10 дивизиона уже достаточно давно, я бы сказал, по меркам этой весовой категории. Ну, в антропометрии в этом бою явное преимущество будет на стороне Мэйли. Рост у него выше на 12 сантиметров, размах рук больше на 19 сантиметров, а ног на 9 сантиметров. Ну, что кажется, конечно колоссальной разбежкой в этих показателях. Но ну, учитывая тот факт, что тем более что Шон Амели этим достаточно умело пользуется, это может оказать значимое влияние на ход поединка. Также на стороне Шона будет отличный тайминг и высокая скорость. Но Муниус ни для кого из своих соперников не являлся проходным бойцом. Со всеми оппонентами он закатывал конкурентные бои. Из последних боев только Альда и Стерлинг победили Педро уверенно. Остальные вполне могли и проиграть. Но мунису постоянно чего-то не хватало для победы. Ну, на мой взгляд, мозгов, конечно, но не суть. А на стороне Педра будут его любимые калфкики. А учитывая, что у Шона слабые ноги, это может сильно повлиять на ход поединка. Но уже в сторону Муниза. А в оппозиции, конечно, преимущество будет на стороне бразильца, понятное дело. В этом бою я притоплю за андердога, по мнению бутмейкеров в лице Педра Муниза за коэффициент 3.75. Ну, это очень даже интересно, на мой взгляд. Как бы, ну, я не знаю чем они там думают, но не суть. Далее такой коэффициент надо пользоваться. Педро можно смело ставить на уровень Марла Наверы, которому Шон проиграл, не предложив, в принципе, практически никакой конкуренции. Педро, в принципе, может быстро сокращать дистанцию, может бороться, и вообще я считаю, у него больше ключей на победу в этом бою. Ну а сторонникам Сахарка могу предложить вариант ставки на победу решением Атамелева. Не знаю. Ну, во-первых, Мунис стойкий, не пробитый боец, и за свою карьеру ни разу не проигрывал нокаутом или техническим нокаутом. Ну, а во-вторых, если это будет более-менее конкурентный бой, то ввиду интереса промоушена и продвижения Шона, вполне вероятно, а точнее, я даже даю 99% что судьи дадут победу Амели. Поэтому, если брать Шона, то победа решением, на мой взгляд. Ну, это мое видение боя, естественно. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я вылажу обычно в субботу варианты ставок на другие бои турниры, которые мне интересны, и по ним я не делаю диабзор. Выложу ставку и на этот бой. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также подписывайтесь на YouTube-канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте, пока, до следующего видео.